Добрый день. В этом видео покажу, как за одну-две минуты можно узнать прожиточный минимум в Москве и в любом регионе Российской Федерации. Прежде чем приступим, нужно отметить два момента. Первый состоит в том, что прожиточный минимум в России устанавливается на двух уровнях. Федеральная власть устанавливает прожиточный минимум для всей России, так называемый федеральный прожиточный минимум, и власти субъектов Российской Федерации каждый в своем регионе устанавливает прожиточный минимум, который действует для соответствующей территории соответствующего региона. Второй нюанс состоит в том, что Прожиточный минимум устанавливается по социальным категориям групп населения. В частности прожиточный минимум отдельно устанавливается на, для трудоспособного населения, отдельно прожиточный минимум устанавливается для пенсионеров и отдельно для детей. Есть также четвертая группа, это все население России, то есть общий прожиточный минимум, который устанавливается для всех. Эти моменты нужно различать, то есть федеральный региональный прожиточный минимум и прожиточный минимум по категориям населения. Первым покажу онлайн серию с помощью которого можно узнать прожит федеральный минимум, который устанавливался в России с 2000 года по текущий момент, то есть по второй квартал 2020 года. Перед вами онлайн сервис с единственной поисковой строкой, в которую нужно ввести год, за который вы хотите узнать прожиточный минимум. Узнаем, например, прожиточный минимум за 2020 год. Сервис выдает два результата. Первый это прожиточные минимумы за первый квартал 2020 года и то же самое, но за второй квартал 2020 года. Отдельно, Установлены прожиточные минимумы на душу населения, отдельно для трудоспособных граждан, для пенсионеров и для детей. Обратите внимание, в крайней правой колонке указан нормативный акт, которым установлен соответствующий прожиточный минимум. В частности, это приказ Минтруда от соответствующих дат. Поэтому при желании можно найти данный документ и посмотреть размер прожиточного минимума в первоисточнике за определенный календарный период. Для примера давайте посмотрим, что у нас было в прошлом году, в 2019. Мы набираем 2019 год. И видим, что сервис выдает нам результаты по четырем кварталам. Первый квартал, второй, третий и четвертый квартал 2019 года. Также установлены прожиточные минимумы для всех категорий граждан. То есть, можно посмотреть и определиться по каждому из категорий и за каждый период. Обратите внимание, что данный сервис предоставляет информацию только с 2000, с 2000 года. То есть, поэтому нужно вводить поисковую строку год, который соответствует данному диапазону. Так с прожиточным минимумом федеральным мы определились, знаем, как можно его узнать за любой год. Достаточно ввести соответствующую соответствующие цифры в поисковую строку сервиса. Теперь посмотрим, каким образом можно узнавать прожиточный минимум по регионам. Под видео найдете ссылку на данную статью, в которой опубликованы данные онлайн-сервисы можете ими свободно пользоваться. Итак, второй сервис это прожиточный минимум по областям, краям, республикам на второй квартал 2000 года. Надо сказать, что на текущий момент, на сегодняшнюю дату, это 14 октября 2020 года, власти установили только прожиточный минимум на второй квартал. Третий квартал почему-то устанавливал они пока на текущий момент не хотят итак для того чтобы узнать прожиточный минимум по москве нужно в по единственную поисковую строку ввести слова москва и сервер нам выдаст соответственно Данные по региональному прожиточному минимуму, который установлен в столице, в частности регион мы видим Москва, период это последний действующий период, второй квартал 2020 года и по категориям установлены соответствующие прожиточные минимумы. Для всего населения 17 841 рубль, для трудоспособных граждан 20 361 рубль, пенсионеры 12 606 и дети 15 450 рублей. Обратите внимание, в крайней правой колонке также есть Реквизиты нормативного документа, в частности постановление правительства Москвы, в котором установлены соответствующие прожиточные минимумы. Для примера также проверим еще какой-нибудь регион, например, Краснодарский край. Как вы заметили, при наборе в поисковой строки сервер автоматически сразу предоставляет все возможные варианты, которые попадают под, то синтаксическое, под те синтаксические значения, которые вы вводите в поисковую строку. В частности, у нас в Краснодарском крае на второй квартал 2020 года для всего населения установлен прожиточный минимум на уровне 11 397 рублей, трудоспособные граждане 12 298 рублей, пенсионеры 9 375 и дети 11 114 рублей. Также есть Приказ Министерства труда социального развития Краснодарского края соответствующей даты за номером 1237, который я определил данные показатели прожиточного минимума в Краснодарском крае. Относительно прожиточного минимума пенсионеров есть один нюанс, который нужно понимать. Для пенсионеров устанавливается два вида прожиточных минимумов. Тот прожиточный минимум, который вы увидите в онлайн-сервисах, это тот прожиточный минимум, который определяет стоимость, стоимость величину потребительской корзины, то есть как и для всех обычных категорий населения. Но помимо этого, для устанавливается еще один прожиточный минимум, который может не соответствовать тому, который вы увидите в результатах выдачи онлайн-сервиса. Данный прожиточный минимум, второй, он имеет значение при определении размера доплат к пенсиям, которые иногда выплачивает наше правительство пенсионерам. Для того, чтобы найти Прожиточный минимум для пенсионеров, который является показателем для определения доплат к пенсии, необходимо найти таблицу, которая здесь же находится ниже и посмотреть, собственно говоря, какой прожиточный минимум пенсионера для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в виде таблицы, разбитой по годам указана величина прожиточного минимума пенсионера в целом по россии и соответствующий федеральный закон которым данный размер прожиточного минимума пенсионера для определения размера федеральной социальной выплаты установлен на соответствующий период всего на текущий момент их несколько с 2010 года в таблице вся информация которую смог найти и соответственно данный показатель нужно на него нужно смотреть если вы хотите узнать прожиточный минимум для пенсионера который используется для определения доплат к пенсии таким образом использовать данный онлайн-сервис, можно буквально в течение 1-2 минут узнать и федеральный прожиточный минимум, и прожиточный минимум в соответствующем регионе, а также прожиточный минимум пенсионера, который устанавливается для определения доплат к пенсии. Поскольку всем я рекомендую при использовании сервисов знать, откуда они получают информацию, то есть, иными словами, использовать всегда первоисточник информации, поэтому я в данном видео также покажу те переисточники информации, которые, собственно говоря, и явились данными для онлайн-сервиса, которые я только что показал. Первый перевисточник это система «Консультант Плюс». Это справочная информация системы «Консультант Плюс» о величине прожиточного минимума. В данной справочной информации есть соответствующая таблица, которая легла в основу той информации, которую вам выдает онлайн-сервис. Обратите внимание, здесь есть упоминание о том, что величина прожиточного минимума на третий квартал 2020 года в настоящее время не установлена. Последняя установленное величиной является прожиточный минимум на второй квартал 2020 года. Поэтому, если вы хотите узнавать информацию о прожиточном ми минимуме не через онлайн-сервис, а через вот такую таблицу, то, соответственно, переходите по ссылке на справочную систему консультант плюс и смотрите исходные данные, которые в нее включены. Также здесь есть архив со всеми размерами федерального прожиточного минимума с 2000 года. И также есть отдельная величина прожиточного минимума пенсионера, которая устанавливается для определения доплат соответствующим пенсиям. Вторым источником информации был стайд Росстата. Переходим на данный сайт. И в данном разделе мы видим сведения о величине прожиточного минимума. На текущий момент сведения в нем заложены на 28 сентября 2020 года. Именно по данную дату Онлайн сервисы содержат всю информацию, которую вы можете найти с помощью тех сервисов, которые я показал. Для того, чтобы посмотреть данную параметры, вернее сведения, содержащиеся в ростате, нужно скачать мордовский документ. В данном файле содержится Прожиточный минимум федеральный, то есть по всей Российской Федерации, по всем группам населения. И также содержится сведения о прожиточном минимуме на текущую дату по регионам. Таким образом, если вам удобнее работать с Wordovским файлом, можете использовать данный способ получения информации о прожиточном минимуме. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.